Народ, вот это вот чудо, я никогда в жизни не видела и даже не слышала про него, как его снять-то. Это шипохвост. Вот такой вот он. Сейчас, может, даже подползет. Свое название ящерицы получили из-за шиповидного хвоста, похожего на шишку. Хвост шишка. Виды этого рода распространены в Северной Африке и Ближнем и Среднем Востоке, до Южного Пакистана и прилегающих районах Индии. Сейчас я вот так, чтобы читать было удобнее Предпочитает полупустынные пунктиные ландшафты, столицы и окраины азиатов. В общем, землекопы. Ну, красавец, красавец.